Владимир «Тени, бутоны ночи» Владимир Плешаков В краю, где за шпацией слово, Лукавое в корне своем, Аморфно, без света дневного, Дурач дразня окоем, И заревом оторочен Мир, словно зажат в тиски, и тени бутоны ночи расхристаны в муках тоски. Под медленный стук молоточков Ложится верстатка в набор, еще не проставлена точка шершавый ветвица узор. А литеры бродят по строчкам, как будто рыдают без слов о том, кто ушел огонечком влекомый до новых краев.